Здесь зрители подписчику моего с вами как всегда в и мы находимся на серии Дрюспорт, да, собственно, как обычно. Короче, пацаны, в этом ролике я постараюсь выполнить челлендж от Хентера, то бишь проехать на стоковый С-15, да, на Шомару, на самом высоком уровне сложности. Я не знаю, что из этого получится, надеюсь, я проеду, и, блин, и, и надеюсь, я не потрачу очень много попыток на, того, на то, чтобы это сделать. Короче, ты зашел на этот ролик и не поставил лайк, да? А ну ка быстро перешел, поставь лайк и не подписался. Быстро подписался, понял? Вот. Еще и на колокольчик нажми. Я все вижу. Смотрим, я вам сразу показываю, что это стоковая S15, да? Я постараюсь, короче, минимально сделать из переходов, то бишь вообще не делать. Постараюсь, конечно, это я не мешаю. Вот. Так что давайте сразу не тупим, не тупим, собственно, и телепортируемся на Шомару. Блин, на самом деле Шамару очень сложная карта в плане того, что есть некоторые повороты, которые ты думаешь, ну, сейчас я на Изи проеду, а на самом деле они, ну, скажем так, легко, ну, так сказать, короче, да, ну, нелегко проехать. Вот. Короче, давайте сразу поехали, короче, и короче, да, все время, короче, в использует используют... Так, ладно, поехали сразу со старта. Попытаюсь, короче, ехать. Да, опять, короче, пофиг. Едем просто. Сейчас постараюсь не тупить. Ага, сказал и forever затупил. Я, кстати, постараюсь использовать по минимуму ручник и больше тормозом, потому что тормоз все-таки помогает если это стоковая тачка потому что тебя не так сильно стопит но надо правильно рассчитывать траекторию чтобы так ехать так что посмотрим что из этого получится хотя ключник тоже бывает часто полезен им первая попытка зафейлилась да? собственно ай-яй что черт ты делаешь forever ну ладно пофиг поехали вторую сразу попытку Пока вроде особых ошибок таких нету, но, блин. То, что на ней ехать сложно, то это ничего не сказать. Потому что это так и есть. Блин. Сюда, е я сожру тебе Шамару. И челлендж, вот. Так. Перекладка. Ну, мы уже едем на спуск. Короче, подъем тут маленький. Так что едем сразу на спуск. Сейчас надо. Постараться максимально, короче, выложиться на полную и не, делать, не допускать, точнее, ошибок, потому что ошибки тут стоят времени. Вот эти вот повороты мне, конечно, не очень сильно нравятся. И, блин, я думаю, здесь зафейлись, проще простого, ну да, ладно. Так, все, хорошо, не сбились у нас очки. Это круто, потому что вот этот вот момент вот... Блять. Тут Там часто, короче, я сбиваю очки даже когда еду просто так на простых машинах, потому что там странный достаточно поворот, но сейчас, сейчас мы были близко, блин, слишком сильно мне кажется застопился, ну Ахахах, давай-давай-давай-давай А! В смысле? Блин! А -а -а, что ж ты делаешь-то ё-моё? Почему меня так сильно застопило? Я же вроде на тормоз слег слегка так нажал. Ну ладно, окей, допустим. Поворот я не очень люблю Зато люблю вот эти вот Перекладки, где можно Чутка время выиграть Так, так, так, так Блин, надеюсь не придется мне потеть Если я начну потеть, короче я просто Перестаю э -э, Болтать, разговаривать, да, и собственно еду прям на полную концентрацию Как ехал такуми Ай-яй-яй как ехал Такуми, да, на твоих битвах. Вот это вот было круто. Лайк, кстати, кто смотрел Initial D. Д... Блин, крутая анимешка. Кто не смотрел посмотрите смотрите, очень крутое аниме. А, можете вникнуть вообще в полностью, полностью в тему Тога, в тему горных перевалов и, и гонок на них. Блин, я тогда вот вообще фанатил жизнь от этого, и поэтому начал катать Тога. На До из стримов даже там челлендж кинули, так что... Нормально было. давай-давай давай. Блин, давай. сейчас чутка пропотел на самом деле. Вот там сложная часть была. Здесь вот так вот. Пристопимся чутка. Потому что излишняя скорость иногда может повлиять очень сильно и даже помешать проезду. Тут вот, вот чутка телом автомобиля, точнее массой. Здесь побольше угол, чтобы... Было на выезде больше. Так, у нас 9 секунд. Изи, изи, real talk, изи, пацаны. две секунды еще в запасе оставалось, вообще. Челлендж оформлен, ё уничтожен, да? Собственно, Хендер, тебе лайк, если ты это смотришь, да? Лайкосик, коммент напиши. Блин, на самом деле челлендж очень сложный. Так что не буду врать, блин. Его сложно будет выполнить. И не каждый сможет проехать его с первого раза. Ладно, я там знал хотя бы Шамару. Я на ней даже катаю иногда. Кстати, давайте сразу я покажу, что это сток, да? Никаких... А, переходов и всякого такого не было, я не выходил из машины. Так кстати, блин, где она? Блин, да, то вот она, перелистываю Короче, вот, это полнейший сток. Так что вы не можете до меня доебаться, если хейтеры такие напряженные наблю... фаривер! Это короче. Фейк, ты ехал короче, но на настроенный 15 ты... Иди в жопу понял, все короче. А, Чельс ой, нифига себе. А, Чель выполнен. Так что, если кто досмотрел до конца, да, обязательно поставь лайкосик, подпишись, если ты не подписан, быть, чтобы быть крутым пацаном, тру, -скиловым, тру крутым и всякого такого-то, да. Ну что ж, увидимся в следующем видеоролике, пацаны, всем удачи, всем пока.